Вас приветствует на своем канале Кассандра Астра. Итак, дорогие мои, перед вами мой уже тоже классический такой прогноз на камнях. Мы тут из прошлого в настоящее будущее пройдем по полю. Камни нам что-то подскажут, то есть вам э -э прогноз начинает работать с момента того, как вы его начинаете смотреть. Как всегда напоминаю, что личную консультацию никто не отменял. Она, конечно, лучше, чем общие вот тут эти обзоры такие. И как всегда теперь буду напоминать, что бесплатный сыр в мышеловке. Итак, если вы выбрали, сейчас будете выбирать, сделайте стоп, выбирать будете внизу под видео тайминг. Если вы выбрали свой номер, будем начинать. Итак, если вы выбрали этот номер, я начинаю. напоминаю, что делаю под заказ различные обереги для дома и для вашего авто. Обращайтесь, пишите в WhatsApp. Итак, что я вижу тут? Я вижу, что в последнее время вы пытались и пытались, и пытались с внутренними сомнениями сделать какой-то рывок. Но я думаю, что рывок вы какой-то начали делать Скорее всего, это связано с творческой или с профессиональной деятельностью. Может быть, долго собирались, но вот включили этот рывок. Что я вижу впереди? Очень у вас сейчас ближайшие две недели насыщенные, очень насыщенные. И если вы одинокие-одинокая, то тут есть камень встречи. Но учтите, встретите человека, который немножко что-то от вас скроет, но потом, через 2-3 месяца это всплывет. Я не про то, что вы, вы, девушка, встретите мужчину, а потом выяснится, что он еще где-то недоразвелся. Ну, хотя, может быть, и такое. Что я вижу тут? По центру лег в настоящем, лег камень рабочий, работящий, который говорит вам, Работай, не отвлекайся и рядом тогда начинает работать колесо фортуны. Как только врубается колесо фортуны, подлетают еще какие-то ангелы, какие-то светлые силы и начинают вас тянуть в будущее. Если у вас есть планы в будущем поменять место жительства или найти работу просто вот за границей, даже вот чисто онлайновскую, то, возможно, через месяц-полтора у вас эта тема наметится как-то. Вот как-то вы нащупаете ее, если вы еще не нащупали. Если нащупали, то уже если вдруг... Хотя я думаю, что вот близко-близко тема нащупывания. То есть это все очень реально. Потом тема двойных или одиночных состояний. Хочу сказать, что многие из вас, если кто-то э, чувствует внутренне себя в чем-то одиноким, найдет какое-то единение и, может быть, напарника друга по другу э, рядом с темой, связанной с работой, с какими-то усилениями. Вот это мне нравится. То есть будешь ускоряться через неделю, особенно период, когда ощущение, что «ты нужен, ты нужна, ты не одна». Даже если это не допустим, если это не связано с любовью, то будет приятное ощущение нужности. Это дает определенные энергии и стимулы идти дальше и толкать и свои идеи, может быть, даже помочь кому-то. Еще хочу сказать, что через два месяца у вас включается период помощи, вот когда наметится что-то за границей или с каким-то помощью иностранцу или помощь от иностранца. Иностранец в данной ситуации давайте расценивать человека даже из соседнего города, да? Давайте сузим свои эти, так сказать, границы поиском информации для вас. Вот. И когда вот это начнет происходить, а может быть, когда вы очень сильно грызете в свою работу, свои талантливые возможности ваших талантов тогда будет начнет вам помогать э, подлетит какой-то умерший человек может быть предок может быть не обязательно предок бывают там друзья подруги мужья уходят другой другой образ жизни скажем так в другие ипостаси и вот оттуда начнется вам помощь но не сейчас не ближайшие три недели а попозже то есть сейчас вам надо, еще раз вернемся назад, сейчас вам надо справиться с какими-то сомнениями. Вы, это, вы можете то, в чем вы сомневаетесь, не сомневайтесь. И кто в ближайшие две недели не познакомится, то есть у кого нету половинки, кто не познакомится, тогда эту тему перекладываем и потом только через еще вперед месяц, только там, возможно, такое, знаете, как... Тема «Романтик». Вообще, скажу так, ближайшие две недели еще тема дальних поездок, она еще, знаете, как ну, обсуждаема. Может быть, только на третьей неделе вам жизнь откроет какие-то возможности, связанные с дальними поездками, переездами. но в общем-то, хочу сказать... Дорогие мои, тот, кто загадал, вот тот, кто сейчас смотрит эти, это видео, здесь не выпал камень демона, тут выпал камень помощи ангелов и помощи предков умерших, какого-то сильного родного человека, с которым у вас связь прямо вот с, на, на том свете есть, понимаете? Из мира теней кто-то за вами наблюдает, и когда надо, как будто, как будто посылать какие-то флюиды, силы, возможности, подсказки. То есть, в общем-то, тут неплохо. И еще вам подсказка от меня отдельно, она гласит. В ближайшую неделю не ругайся, не сопротивляйся, а больше улыбайся. Буду благодарна за донаты. И у кого есть вопросы к себе лично, обращайтесь ко мне на личную консультацию. До встречи! Итак, дорогие мои, если вы выбрали этот номер, начнем, начнем, начнем. Камень, Вот уже какой-то камень друга выскакивает. Какой-то друг, значит, хочет вам помочь. Камень друга у меня уже выскочил для вас. Ох, как интересно. Скажу так, если вы в последнее время в чем-то сомневались или вот взвешивали, не взвешивали, ну, скорее всего, может быть, у вас за плечами какие-то правильные поступки, ускоряющие ваши возможности, усиливающие ваши поступки, решения, усиливающие ваше благосостояние в принципе. Потому что это в прошлом. В прошлом даже глаз дракона упал куда-то вниз, укатился, он как будто уже не нужен. Дальше вы вот дальше идете сами. Но не просто идете сами, а вот плюс с моей подсказкой. Итак, что я вижу по-настоящему? По-настоящему по камень ускорения. Конечно, тут есть, дорогие мои, камни, конечно, каких-то еще дополнительных, может быть, фантазий. Дорогие мои, дополнительные фантазии в ближайшие две недели могут выступить у вас как камни, но как темы заблуждения, которые могут вас ответвить, вас с пути немножко сбить и, допустим, раздвоить вашу энергию. Понимаете? То есть вы и там, и сям, и по факту тут кусочек, тут кусочек пазла, какие-то куски, какие-то осколки я вижу. То есть, если у вас какой-то есть крен влево, то, смотрите, прямо камень вот так лег, у меня есть такая подсказочка, да, то есть говорят, возвращайся к первоначальному, к тому, что было неделю-полторы назад, возвращайся, вас даже будут возвращать какие-то, я бы сказала, даже ваш ангел говорит, нет, ты думаешь, здесь легче путь, здесь какой-то проще путь, может быть, он больше нравится по каким-то творческим составляющим, вы думаете, что там будет больше отдыха, больше удовольствия, ну, пока что эта тема как-то закрыта, понимаете, она очень фантазийна, или в нее надо входить очень медленно, два раза в месяц, по чуть-чуть. Это знаете, как я буду художником, я начну рисовать. Вот, два раза в месяц, первый месяц, три раза в месяц, второй месяц. Посмотрите, что с этого получается, посмотрите свой накал, свою концентрацию энергии и желания к этому делу, а это дело пока не... Ну, не кидаем, не надо тут прерывать, понимаете, не надо. То есть со временем, может быть, через 3 месяца, через 4, когда вы тут больше сделаете объем в том, в чем вы полторы недели, две последние уже состоите, пусть это даже дальний путь, но вот уже далекий, ну, назад. То есть пока оттуда не уходи. Это, знаете, даже как совет. Не уходи с этой работы вот на новую. Сделаешь какую-то ошибку. Тебе тебя там много кажется. Вот у меня на днях была клиентка... Ее как бы тоже как бы обманули, искали вот так, а потом оказалось еще и еще два пункта надо выполнять, но уже после того, как она подписала бумаги. То есть, дорогие мои, <как> если вам впереди надо подписывать бумаги и переходить на какую-то параллельную работу или открывать какой-то параллельный, но это не раньше, через три месяца очень далеко камень убежал. Вот этот камень, он за камень подписания юридических важных бумаг. Поэтому не спешите, старое доделываем или старое доизучаем все тонкости, чтобы быть мастером в этой теме. Смотрим теперь будущее. Будущее вам дает немножко ускорения, то есть через месяц период будет ускорение, возможно при помощи какого-то друга или подруги в том числе, потому что такое ощущение, что в душе, раз этот камень прямо выскочил, в душе кто-то очень хочет прям вам помогать. Ну вот хочет. А может быть, это тема для совместного какого-то бизнеса. Может быть, но не раньше с сегодняшнего момента, как вы начали смотреть это видео, не раньше, чем через три месяца. Извиняюсь, три недели. Почему три месяца сказал. Значит, через три недели или через три месяца вы сможете сделать это слияние, или через три недели обсудить, а через три месяца узаконить и как-то это дать больший ход этой ситуации. В личной жизни, скажу так, что сейчас по личной жизни, но ну, может быть, что-то чуть-чуть меняется. Если вы давно в отношениях в личных, может быть, вам кажется, что меняется ваш партнер. А может быть, согласно этому вокруг Пердимоноклю, может быть, вы в чем-то меняетесь. Может, вы более стали раздражительной или более стали раздражительным или таким монотонным, говорят, после этого люди такие более апатичные становятся. То есть, может быть, не надо, если вас, ваш партнер стал апатичным, списывать на его лично такое какой-то малый интерес к вам, а может быть, это надо списать вот на эту всю историю. Да? И через полтора-два месяца все, что связано с партнерством, там, где вы двоем, где вы двое, там подъедет к вам, подлетит, подойдет, подползет какой-то какой-то такой, не знаю, ситуация провокационного характера. Это камень демона. Он дает нам провокации. Он хочет или отнять у нас человека, или вас под кого-то, на кого-то подложить. Ну, я так обобщаю, да. Ну, надеюсь, я сейчас все понимаю. Вообще, скажу, меня смотрят пока что мало. Это второй мой сейчас этот канал после того первого. Но смотрят все свои. И все, что я говорю, все меня понимают. Мне это нравится. То есть, если вы, выговоренный мной период, там, 8 дней будет, эм, не подадитесь на какие-то соблазны, провокациях со стороны ваших партнеров будете монотонны. Ну, монотонны, то есть держать свою тему, не сдвигаться, не идти на какие-то а аферы, не идти. Если вы сами своими руками не поломаете отношения через какие-то скандалы или ревности, то там очень хороший такой штиль наступает, неплохой. Но такое ощущение, что после вот этого периода у вас в душе закроет, зародится какое-то сомнение, может быть, недоверие, но с этим надо будет бороться, потому что вот эти внутренние такие, ну, не фобии, что это, страхи какие-то, они нам мешают идти по жизни. Надо к ним подходить рассудительно ну, и логично даже. Надо логично искать в себе, почему это, что за причина, а оно это есть или нет. Если не можете разобраться, обращайтесь ко мне в WhatsApp на личную консультацию. И подсказка еще от меня тут такая. В ближайшие две недели, будь осторожен, будь осторожна, по вторникам. У тебя наступил период беспрекословного выполнения буквы закона или инструкции начальника. То есть вот не быкуй и все. А в всяком случае, в ближайшие два месяца вот такой период, да. До встречи! Итак, дорогие мои, если вы выбрали этот номер, я начинаю. Как всегда напоминаю, если есть вопросы, обращаемся ко мне в личную платную консультацию через WhatsApp. Оплата через PayPal, через банковский счет или, или подскажу еще так что я тут вижу очень концентрировано такое ощущение что сейчас у вас начался период какой-то активности вы хватаетесь за все вы чувствуете как вас прямо рвет изнутри вы человек бомба человек атомный реактор хочется э, идти вперед хочется за все схватиться все сделать мне это нравится то есть как будто знаете такой период как будто вы проснулись вот спали и проснулись и хотите успеть почти все дела в своей жизни сделать за ближайшие полгода два месяца но это неплохо только надо тут планомерно в первую очередь в первую очередь идут ускорения произойдут у вас ускорения или сейчас уже вы попали в ускорение связанных с работой с профессиональной деятельностью вот этот я очень очень люблю этот камушек камушек с ушками с ушками да смотрите ушка тут прямо у камушка ушко. Вот, ушко это ушки на макушке, мы что-то меняем, мы можем менять, мы можем менять и, может быть, надо менять. То есть, надо менять. Если рядом с вами кто-то заболел из ваших родственников, ну, уделите, помогайте этому человеку, патронируйте, тут есть такая подсказка. Если вы захватили что-то, приболели, то на 80% у вас все легко пройдет. Вы понимаете, про что я говорю? Если это просто простуда, ну, пьем чай с лимоном, рисуем решетку из йода. Вот здесь, где у нас идут провода наши родные. Ну, не увлекаемся йодом, не увлекаемся. Это один раз три 4 дня можно назвать решеточку, когда мы, ну, когда кризис найдет. Идет кризис нам. Что вижу еще? Вижу, что много у вас фантазий, много идей. Через две недели, возможно, если вас пригласили, идите на какие-то чаты, собрания, тусовки, ну, если это возможно в наше время соединяйтесь там с людьми, тусуйтесь. Возможно, будет знакомство с каким-то новым человеком, потому что рядом с камнем дракона, такое судьбоносное что-то, другой человек вам или навяжет, или подскажет, какую-то западную, может быть, ну, то есть не в вашей местности, какие-то технологии, какие-то подсказки. Обратите внимание на эти технологии и подсказки. Возможно, через три недели вы из этого сделаете правильный выбор и возьмете это на вооружение. Вот тут очень интересно. А через месяц вам надо будет решать какие-то домашние вопросы, но камень ангела говорит, что он поможет вам. Может быть у кого-то день рождения из ваших близких или у вас. То есть без сомнений отбрасываем какие-то сомнения, идем вперед. Если есть раздумья, если вы допустим одинокие-одинокая, если вот есть такие сомнения, приглашать мне ее или его, или не приглашать вот ко мне в гости. Я бы советовала, приглашайте. Тут ничего плохого не произойдет. Ваш ангел одобряет и одобрит ваш выбор. Что еще хочу сказать. Через три дня, будет три дня, ну, с момента, как вы сейчас смотрите это видео, когда вас будут какие-то демоны, чертики раскачивать на тему, на какие-то вот фантазии. На какие-то фантазии. Раскачивать, может быть, если вы хотите кому-то покупать подарки, раскачивать на слишком дорогие подарки. Не советую. Чуть-чуть подешевле покупайте. Раскачивать на, когда женщина выбивает у своего любовника какие-то дорогие подарочки, тоже, тоже может быть такой период. Но может быть надо сдержаться, сдержаться или быть скромнее. Вот такая тут для вас подсказка. В плане здоровья неплохо, мне нравится в плане здоровья и в плане семьи вообще. Я сказала, Этот камень я называю засучили рукава, идем вперед. Если у вас в семье немножко каждый стал сидеть по своим углам, кто-то в компьютере, кто-то в планшете, кто-то в теле куткнулся, и все это как-то, знаете, все каждый сам по себе, то подсказка такая, найдите небольшой, ничего страшного, что зима на нас, допустим, сейчас, но это видео можно смотреть и зимой, и летом, и когда хочешь, найдите совместную тему, кто-то один съездит, другой что-то прилепит обои, или вместе будете красить, или вместе сели, что-то придумали, решили. А может быть думаем купить аквариум или не купить, а кто за ним будет ухаживать, или ухаживать будем вместе или по очереди. То есть вот что-то совместное, дорогие мои, организуйте совместное ближайшее ближайшие, ближайшие... Вот этот период, то есть в ближайшие две недели, может быть, надо совместно что-то сделать, чтобы потом тема дома как-то еще светлее, светлее осветлялась, да? Ну, может быть, ближайшую неделю стоит промыть вам дом со специальной очищающей солью. И подсказка от меня, дорогие мои. Соблюдай традиции своего народа. Вернись к корням, обратись к корням, и тогда женщина даст тебе и тепло, и защиту, и нужный совет. Может быть, тут идет подсказка «Обратись». Вот, кстати, вот оно, дом, да, вот они, корни. Будут тогда какие-то ангельские защиты. Может быть, обратись к той религии, в которой находились твои деды-предки, бабки. Не обязательно там челом биться о а пол в церквях. Можно просто зайти, постоять, напитаться, попросить помощи, получить какую-то энергетическую и силу, и защиту. Дорогие мои, буду благодарна за лайки и до встречи. Итак, дорогие мои, кто загадал этот номер, я для тех, я начинаю. Как всегда напоминаю, если есть личные вопросы по личной карте рождения или просто без астрологии, просто в карты заглянуть, у меня 6 колод различных карт, будем заглядывать и получать для вас нужную информацию, дорогие мои. Итак, ох! Такое ощущение, что какие-то тусовки вы оставили позади, или, может быть, они вам надоели, или еще, может быть, что. Э, ну, то есть, как-то, или по возможности в данной ситуации, может быть. Но хочу сказать, что у вас последние три дня, если такое брождение, такой внутри какой-то фонтанчик включился, и какие-то идеи пошли, то, увы, вступаете в период ближайший месяц как бы, ну почти месяц, там три недели и там, два дня, скажем так, в период каких-то насыщенных событий. Произойдет кармическая тема, или то, что вы давно мечтали, или то, что продвигает вас, вас к вашей цели, которая связана с вашей кармической задачей в «Карте рождения», то есть ангел-хранитель будет помогать вам, осуществлять вам какую-то миссию. Это хорошо. Возможно, будет помощь от родственников, все, что связано по папиной линии. Это может быть и тетя по папиной линии, не знаю, или бабушка по папиной линии, или невидимые какие-то силы от бабушки, от дедушки по папиной линии. Камень, когда мы вдвоем с кем-то, лежит особнячком. Ну, не знаю, если вы с кем-то проживаете, если у вас кто-то есть, то, возможно, сейчас будет такой период, когда вы немножко отдельно будете заниматься своими делами, и в доме вы будете, вас как будто нет, или вы устали, или вот что-то в этом роде. Если вы еще не познакомились, то, скорее всего, эта ситуация через две недели может осуществиться у вас, и это знакомство может быть связано с человеком каким-то боком, связанным с вашей работой, с вашим творческими занятиями, если вы занимаетесь чем-то творческим. Или это связано с дорогой, когда по дороге на работу мы едем, или, или когда мы с работы едем, то есть есть возможность познакомиться с нашей будущей половинкой. Но это так на всякий случай. А вообще у вас период очень насыщенный, который говорит «не останавливайся». Иди к своей цели. Цель тут есть. Цель, которая дает вам, я бы сказала, в ближайшие три недели, даст какое-то ускорение, или это такое желание, или вы в аппетит такой войдете в этом процессе. И насколько через две недели будет период, насколько быстро вы от себя откинете какие-то сомнения внутренние, вот сомнения, или кто-то вам что-то скажет под руку, не слушайте их, идите на пролом, очень сильная у вас вот тут линия выработки и выработалась. То есть вы на верном пути. Уже последние 3-4 дня, возможно, вы уже эту тему уловили. И вы сказали, я буду меньше тусоваться, я буду меньше ходить на какие-то там тусовки, какие-то там, ну не знаю, вот партии. А буду заниматься своей темой, я тихой сапой, но упорно пойду, вот пора мне вот за что-то взяться. И тогда через месяц-полтора идет процесс, идет, камень, выпал камень улучшения, усиления, хоть в чем-то, я не знаю, знаете, я не лично сейчас кому-то вот говорю, а вот вообще, то есть идет процесс улучшения, стабилизации, я бы сказала, в теме материальных возможностей. Но когда вы почувствуете этот процесс, вы себе э, выставляете дальнейший путь, или во всяком случае, если он уже выставлен будет, но не рвитесь там в этот период, когда вы почувствуете, что лучше, лучше, лучше, не надо слишком. Посмотрите, почему такая подсказка. Рядом с ним лежит камень, когда надо раз, рассмотреть, это горный хрусталь, когда надо рассмотреть, продумать, передумать, да, передумать, потому что, возможно, чтобы вам дальше идти, резко идти, вам придется раздвоиться камень двойственности, он двух цветов. Вроде как это яшма, вроде как, не буду утверждать, да, двух цветов. То есть, возможно, через три месяца, чтобы, что такое раздвоение, или мы ради своей цели берем дополнительную работу, или мы ведем себя как-то и вашим, и нашим, и благодаря этому скользим по служебной лестнице, в общем, вот так. И вообще хочу сказать, что через три месяца у вас грядет и наступит период перемен. Он неплохой, не надо его бояться, потому что вперед, то есть вы уже вошли на сегодняшний день в какой-то процесс, который не останавливаемый, и этого, знаете, неплохо. Потому что, я думаю, вы на правильном пути. Тут главное все взвешивать и идти, идти, идти. Какие тут еще подсказки. Но, может быть, это связано с какими-то вашими планами. Там, заработать деньги, поехать там куда-то, не знаю, Гуа-Тайвань или что там еще. То есть, вполне как стимул. Может быть, кто-то хочет там жить, тут снимать, тут сдавать свои жилплощади, тоже как вариант. То есть... Эта тема у вас вдали маячит, вот если я про эту тему, да, не обязательно, может быть кто-то хочет переехать жить в Лондон, допустим, да, она у вас есть, но она не раньше, чем через, не знаю, ну через, ну, не раньше, чем через 12 месяцев, я бы так сказала, 9-12 месяцев, это не раньше, чем вот через вот там, да, то есть надо сильно тут сделать, сильные какие-то платформы себе усилить, цемент, как это, знаете, подушка вокруг дома, чтобы сильно стоял этот цемент, и тогда да. И, конечно, обратите внимание, что будем надеяться, что если вы в паре живете, все равно радуйтесь тому, что вы в паре. Не забывайте, углубившись в свои процессы, не забывайте, уделять внимание своей половинке и подсказка вам от меня такая тише едешь дольше будешь В ближайший месяц тебе дадут хорошие возможности вот точно вот там с этим даже совпадает Буду благодарна за лайки. Еще больше буду благодарна за донаты. Не забываем, что бесплатный сыр в мышеловке. Если вам нравится вот такой прогноз на ваше будущее, ставьте лайки и до встречи на моем канале.